Итак, сегодня дома перед сном все взяли в руки анкету алкогольную. Первый вопрос. Фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения и так далее. Все слова «фамилия» на планке зачеркните, слово «фамилия», а сверху напишите «псевдоним». Слово «фамилия» зачеркнуть, напишите «псевдоним». И вот сейчас, соратники, все вы должны будете выбрать себе псевдоним и вы эти курсы пройдете не под своей фамилией, а пройдете под псевдонимом. Почему? Вам придется о себе отвечать довольно откровенно. И мы обнаружили, что человеку легче откровеннее писать, если там не его фамилия фигурирует. Но псевдоним можно взять не любой. С этой минуты на наших занятиях каждый из вас будет носить девичью фамилию вашей матери. Вот девичья фамилия вашей матери на период занятий будет вашим псевдонимом. Имя-отчество менять нельзя. Второй вопрос. От какой привычки приняли решение избавиться? Была ли эта привычка у ваших ближайших родственников? Здесь надо написать. «Я хочу избавиться от лени, раздражительности и, скажем, табакокурения». Да? Отлично. Три. «В каком возрасте вы впервые попробовали спиртное?» Как вы относились в то время к этому занятию, как относитесь сейчас? Некоторые на третий вопрос отвечают очень-очень странно. Они пишут «в одиннадцать лет». Точка, Все. Я сижу, читаю и понять не могу, что в одиннадцать лет. Кирпич на голову упал, машина переехала. Но это же не ответ. Ответ должен быть полным и развернутым. В возрасте одиннадцати лет мама на моем дне рождения налила мне шампанского мочи, дрожжей, да еще и с газами. Обязательно газы эти помените. Дальше. Ваши обычные дозы употребления спиртного в возрасте до 16, до 21, до 30 лет и в настоящее время. Имеется в виду, как вы употребляли до того, как попали на наши занятия. Дальше. Возраст, когда появилась привычка употреблять спиртное. Ваше отношение к людям, употребляющим спиртное. Ваше отношение к трезвенникам. Ваше понимание терминов: культурно пьющий, умеренно пьющий, пьяница, алкоголик, трезвенник, сухой закон, оценка сухого закона. На восьмой вопрос надо ответить так: вы пишите 8 и пишите культурно пьющий и дайте определение, кто такой культурно пьющий, кто такой умеренно, кто такой пьяница, алкоголик, трезвенник, сухой закон и напишите, что вы понимаете под словом сухой закон. А сейчас, соратники, мы сыграем с вами в игру, которая называется Заседание Государственной Думы Российской Федерации. Я председатель Госдумы, а вы депутаты от Москвы Московской области. Уважаемые депутаты Государственной Думы, должен вам сказать, что в адрес расстрелянного Ельцином Верховного Совета РСФСР, в адрес первой, второй, третьей и особенно 4 Государственной Думы, Каждый день приходят сотни писем от наших избирателей, трудовых коллективов. Нам пишут целые поселки и деревни. Люди требуют, чтобы Госдума приняла самые решительные меры против неслыханного разгула пьянства, которое снова вернулось в наши города и села, особенно пьянство молодежи. Плоть до того, что люди требуют, чтобы Госдума вела в стране сухой закон. С другой стороны, должен вам сказать, что есть другие письма. «Есть выступления средств массовой информации и отдельных депутатов, в которых от нас наоборот призывают. Раз уж всех досыта накормить не можете, так вы напоите всех досыта. Побольше и подешевле». «У нас нет возможности обсуждать этот вопрос. Я думаю, каждый из вас имеет свое отношение к сухому закону и выразит его в виде голосования». «Итак, кто за то, что в Российской Федерации вести сухой закон? Прошу поднять руки». Какая просвещенная аудитория. Спасибо. Кто против? Кто против? Так. Спасибо. Кто воздержался? Так. Спасибо. Ну, как говорится, кворум есть. консенсуса нет. Нонсенс, господа, да? Как Горбачев говорил. Значит, будем считать, что мы сухой закон сегодня не приняли. Но вы сегодня вечером напишите сухой закон-это и напишите, кто за что голосовал. Каждый ведь голосовал за разное. Я же не сказал, что такое сухой закон. У вас у каждого в голове, вы за это и голосовали. Дальше. Девять. Как часто вы употребляете спиртное? Ежедневно, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц. Внимание! Если кто-то из вас, не дай бог, употреблял пиво ежедневно, то вы алкоголь употребляли ежедневно. Пиво – это самый страшный алкогольный яд. Это яд, который призван уничтожить, споить наших детей – «И нашу молодежь. Дальше. Как вы себя чувствуете, как себя ведете, если хотелось выпить, но не удалось?» Особенность употребления спиртного. Предпочитаемые изделия. Все в одиннадцатом пункте слово изделия зачертните, сверху напишите «яды». «Предпочитаемые яды». И написать надо так. «Особо предпочитала алкогольный яд в виде шампанского». «И газы опять же пометите». 12. Каков промежуток времени между запоями, длительность запоев, самочувствие во время запоев? Опишите подробно свой наиболее сильный запой. Вот вы улыбаетесь, а улыбаетесь совершенно зазря. Как выяснилось, у нас никто в стране даже не подозревает, что такое запой. Запой, соратники, — это отравление своего драгоценного организма алкогольным ядом более чем один день. Вот вы 31 декабря проводили старый год, а 1 января встретили новый. Я вас поздравляю. Формально вы побывали в двухдневном новогоднем запое. Кстати, можете его описать. Я с удовольствием почитаю, как он у вас протекал. Дальше. Употребление одеколона, лосьона, политуры, причины и так далее. Тоже не смейтесь. Обязательно вспомните, не дай бог, не было ли у вас случайных отравлений этими ядами. В состав одеколона входят такие яды, от которых человек может просто сразу ослепнуть, сразу ослепнуть. Дальше. Заболевания расстройства, приобретенные вследствие употребления спиртного. Основные заболевания, перенесенные в прошлом, лечебные учреждения, лекарства. Если что-то забыли, то-то пишите. Дальше. Лечение от алкоголизма. Время. Продолжите способы лечения. Результаты. Если вы от алкоголизма не лечились, напишите от алкоголизма, пока не лечился. Дальше как вы сейчас относитесь к виду и запаху спиртного как вы ведете себя при опьянении на улице на работе дома 21 что конкретно получили вы отрицательно от употребления спиртного что конкретно отрицательно получили родные и близкие а вот 23 и 24 ответите а кружочком восклицательный знак что конкретно получили вы хорошего от употребления спиртного и что хорошего получили ваши родные и близкие коллектив в котором срудитесь, Общество в целом в результате вашего алкоголепития. Многие ставят прочерк и идут дальше. А это, соратники, одни из самых важных вопросов нашей анкеты. Вот вы знаете, мы собираем все редчайшие крупицы положительного влияния алкогольного яда на человека, землю и общество. У меня дома отрицательным целый шкаф запит. Есть такая тоненькая папочка, в ней написано положительное об алкоголе. И там действительно есть перлы. «Я в Алмате проводил подобные курсы, один соратник пишет, «Алкоголь-водка спасла жизнь родному брату». «Брат напился пьяный, его не пустили в самолет местное местной авиалинии, а самолет разбился». «Да это ж удивительнейший случай». «Триста лет будут вспоминать, водка жизнь спасла, ведь не только брату. У него дети, внуки, целому роду водка жизнь спасла». «Если, не дай бог, что-то у вас подобное в жизни было», Обязательно напишите. Это очень сильно давит на психику. Дальше. «Пытались и самостоятельно отказаться от употребления спиртного?» «Что будете делать, если откажетесь от спиртного?» И вот 27. «Почему вы обратились за помощью именно к нам?» «Что именно хотели бы получить от нас?» Здесь надо написать. «Я хочу, чтобы вы помогли мне восстановить здоровье. Я хочу избавиться от болезней». «Все болячки, с которыми вы хотите расстаться, напишите». Кроме того, 29. Я хочу избавиться от вредных привычек. Все, что вам мешает жить, тоже напишите. Кто-то начальника боится, кто-то ногти грызет, кто-то мужа грызет, кто-то, понимаете, ворчит и так далее. Обязательно напишите, вы с этим будете расставаться. И 30 вопрос. Как вы намерены относиться к спиртному в течение ближайшего года? Все прямо на бланке напишите ответ на 30 вопрос. Прямо на бланке внизу напишите. «У меня будет прекрасная трезвая жизнь». «У меня будет прекрасная трезвая жизнь». Что бы вы там ни писали в анкете, закончить надо вот такой установкой. «У меня будет прекрасная трезвая жизнь».